Я конец горя, я конец горя, я конец горя, я конец горя, я конец горя, Yeah, but they go to the Не, ты И что, деквая, у... Деквая, Не, не,